Привет, друзья! Вы пробовали вышивать на мехе? Если нет, то попробуйте это сделать с нами, посмотрев данные МК и скачав бесплатный файл вышивки. У нас в результате получилась монетница. А что получится у вас, зависит от вашей фантазии и имеющихся в наличии материалов. Для работы вам понадобится отрывной и стабилизатор плотностью 37-50 грамм, мех белого цвета, черная тонкая ткань, клей-спрей временной фиксации, водорастворимая пленка и, конечно же, нитки для машинной вышивки. Если вы следите за каналом, то уже неоднократно видели процесс запяливания стабилизатора. Здесь нет никакого таинства, просто аккуратно натяните стабилизатор в пяльцах. Задача одна, он не должен провисать и образовывать волны. Обратите внимание, у Иры здесь стабилизатор практически равен ширине пялец. А в данном случае файл вышивки легкий, и это не критично. Плюс ко всему Ира вышивальщик со стажем и знает, когда можно себе такое позволить. Если же вы начинающий, то пусть ваш стабилизатор слегка превышает размер выбранных пялец. С помощью линейки и фломастера Ира определила центр пялец. Я полагаю, сделала она это больше по привычке, чем с какой-то целью, поскольку в данном случае объяснить, зачем эти линии я не могу. Кстати, иногда это удобно для определения места вышивки и правильного расположения изделия, но об этом в другом МК. На расстоянии 20-30 см от стабилизатора распыляем тонким слоем клей-спрей и располагаем поверх белый мех ворсом вверх, вот я и заговорила стихами. Отправляемся к машине и ищем в руководстве пользователя, как делать трассировку. Эта функция позволяет определить, попадает ли материал в поле вышивки. А в нашем случае это критично, поскольку размер мехового кусочка точно под размер вышивки. 2-3 мм вверх-вниз и вот уже промахнулся. Вышиваем первый цвет. Это вспомогательные строчки. Они прикрепляют мех к стабилизатору и определяют контур выкройки для более удобного вырезания и место расположения вспомогательного черного материала. По окончании вышивания первого цвета перед расположением вспомогательного материала Ира решила подстричь мех в районе черного кота. Если мех с длинным ворсом, он будет создавать излишнюю плотность под застилом, а она нам не нужна. Кстати, подрезать мех лучше с помощью изогнутых ножниц Мадейра. Ира как-то упустила заказать их в магазине. А вы можете пройти и посмотреть на них по ссылке в правом верхнем углу. Возвращаемся к машине и свободно располагаем вспомогательную черную ткань в районе вышивки, а затем запускаем вышивание. Здесь нет опасности стягивания ткани, поскольку вся она будет скрыта под верхним застилом. Но если вы волнуетесь, то можете прикрепить ткань булавками, только так, чтобы они не попали в район вышивки. После остановки машины вынимаем пяльцы из держателя и обрезаем по контуру ткань. Ткань должна остаться только в районе вышивания черного кота. В данном случае эта ткань нужна лишь для того, чтобы не позволить достаточно густому меху и длинному пробиться сквозь застил. Длинному даже несмотря на то, что мы его подстригли. Можно, конечно, добиваться этого с помощью нижнего слоя или делая застил еще более плотным. Но мы решили, что тема с тканью проще и быстрее. Обрезав излишки ткани, возвращаемся к машине и запускаем вышивку. Это, пожалуй, самый долгий этап, поскольку машине нужно залить стежками все тельца кота Инь. Так что можете налить себе чашечку кофе и передохнуть. В процессе верстки видео, описывая процесс, мы внесли некоторые корректировки в файл вышивки. И все, что я буду говорить дальше, немного отличается от того, что вы видите на экране. Так что, вышивая файл, слушайте меня. Закончив вышивание черного кота, машина остановится и предложит вам сменить нить. Не меняя нити, расположите поверх белого кота Ян в районе морды водорастворимую пленку и продолжите вышивание. После остановки машины поменяйте нить на белую и вышите морду черного кота Инь. Ну вот и все, вышивка готова. Удалите водорастворимую пленку и придумайте, что вы сделаете с этой заготовкой. Описание техники пришивания молнии и сшивания косметички Ира опустила. Посему я покручу еще раз на экране готовой работой и закончу. Всем хорошего дня и удачной вышивки!